Всем добра, меня зовут Олег Бабкин, я из города Сергий Посад, Московская область, я новинный сотрудник, работаю в крупной компании, компания занимается ремонтом и обслуживанием грузоподъемных кран, мостовые, котловые, башенные, я являюсь заместительным директором, у меня стабильная заработная оплата. Оклад. Плюс у меня еще свое ИП я заключил договор с белорусской компанией на поставку бальзамов и бишофита в России. Ну это только начинающий бизнес. Поэтому ну, как бы особо распространяться не хочется. Об инвестировании, скажем так, что такое фондовый рынок, я вообще не знал. Да, Мои 46 лет. Слава фондового рынок, когда было что-то такое заоблачное, да, где-то там-то, непонятно о чем. Если честно признаться, я даже курса доллара не знал. Падал он, скакал там, евро. мне это вообще не интересовало. То есть наша компания не привязана к доллару. И поэтому, как бы, ну, даже, ну, лично я не отслеживал даже э, стоимость нефти. Растет он, не растет. Поэтому вот я в этом плане норм. Об инвестициях я узнал на проекте Максима Темченко. Финансовая перезагрузка. Там было бонусное видео Максима Петрова. Я его посмотрел с большим удовольствием. Как бы и меня это заинтересовало. Самая концепция Максима, его ценности, мне очень, скажем так, не то, что порадовала. Скажем так, удивили, да, в том плане, что максима ценности семейные такие. А я тоже считаю, что самое святое, что есть у нас, это родители и дети. Вот. И сама концепция отдавать мне тоже, ну, очень как бы сказать, энергетически понятно. То есть, когда один раз мне посоветовали, слушай, ну что-то ты делаешь, ты взамен ищешь что-то, да, скажем так, а что это тебе даст? А если посмотреть с другой стороны, а что ты можешь дать этому миру, ну как бы не это близко. Поэтому изначально с Максимом как бы, меня подкупило то, что вот его отношение вот это вот сначала отдать. Вот. И я начал изучать его, скажем так, ролики смотреть. И вот здесь я понял, что-то вообще не понял, а коснулся к инвестициям. И мне стало это интересно. Сначала я посмотрел его, поучаствовал так, в правильном инвестировании, потом я зашел в клуб инвесторов «Морс Капитал», как золотой, потом я записался в то же погружение, то есть «Экспресс Куст», и я его прошел. Скажем так, я получил те знания, которых вообще даже за какой-то период маленький период времени я получил те знания, которых вот, на 46 лет я даже никогда не касался, никогда их не изучал, никогда даже не слышал и не видел. Вот. Что мне лично не понравилось там? То, что есть возможность пересмотреть. Так как в моем возрасте тяжело, вот, скажем так, сразу схватить эту информацию, распринять, переработать, еще потом не воспользоваться. Я очень часто пересматриваю видео. Вот. Потом плюс раздаточный материал, который там в домашнем здании прилагается, касты, которые действительно, они очень полезны. Вот. И тут я начал собирать подушку безопасности. Я никогда не думал. Да первое, что я начал копить, это подушка безопасности. У меня уже есть свой портфель. У меня есть какие-то маломайские навыки. Вот. Ну, в принципе. Больше сказать, что-то добавить мне нечего. Единственное, я, я очень благодарен Максиму. Я очень благодарен его команде. Я очень благодарен тем ребятам, которые обучаются у Максима, которые оставляют свои отзывы, э, которые пишут комментарии. Вообще, ну, вот это движение. Максима я сравниваю, с, скажем, с, скажем так, с таким... Э, есть торнадо, да? Мы видим, что он стоит вроде на месте, а вокруг всего разметает. Вот Максим сидит там, он... В интернете нам что-то рассказывает, а чувствуется сила за ним и чувствует, как финансовая энергетика просто вокруг него, вот, скажем так, разлетается, какой, какие разговоры идут, какие там а, дебаты какие, скажем так, истории. Да? Вот это, скажем, ну, очень тебе ну, Еще раз очень благодарю Максима и его команду.